Вижу интересом, как ломаются гости со злостью, Чей до стержень не гнется под прессом, Кто То флюгера хвастает осью плетью обуха не сломают, и пытаться не буду, терпеливо играет время с моей бутылки. Восток, как не крути, лежат на пыльной поте, и в ту же воду дважды не войти, чуть недоскоптил, а погрузнуть его. без ветра Кто-то тенью исчезнет За От заздравия И до без карты И целей по кругу С наслаждением гадает Время на моей пукле буду. Гораздо проще, чем идти Добить да, моднее, чем спасти